Итак, сегодня 1 октября, выпал первый снег. Я, как всегда, выходные в лесу, далеко тут ушел. Собрался сегодня идти за брусникой. Но снег пошел, поэтому я выложил грабилку, Все эти ведерочки, которые для предназначаются. И пошел на налегке, так сказать, погуляться, проверить фотоловушки. Вот раз почему-то вообще ничего не казалось. Я не знаю, как они, вороны уже что-то как-то прятаться. Ну, кстати, ведет фотоловушки, я выкладываю, на где они. Так что переходите, ссылка будет внизу на это видео и там найдете, там очень много сейчас роликов, то ловушки. На YouTube я пока, ну, может померить, так потихонечку буду укладывать некоторые. Но не все. сейчас я отдаю прощение Андексу Дзену. Мне больше нравится, там укладываю еще фотографии. Там есть такая возможность там статьи писать и фотографии. Так просто большие тексты составляю и фотографии укладываю. Смотрите, какая красота. Тишина. Ветеро, ветра нет. Тут еще недалеко ушел, еще машины слышно. Просто балдею. Кстати, еще. Вот вместо пения птиц <свы> слышно гол машин. Ну, сейчас это немножко там будет хорошо. Буду один. Как прекрасно быть в лесу одному, в одиночестве. Сознавая, что в диаметре несколько километров. кого рядом нет. И ты один. Как маленькая песчинка, потерянная в лесу. Ну, как бы так. Видите какая красотища. Ну, я думаю, снег растает этот. Не знаю, сколько мне еще фотоловушки себе составить, на сколько недель. В середине октября, я думаю, уже надо будет их снимать. Потому что снег выпадет. здесь он не будет таять. Это в городе будет таять, а в сопках... Хотел бы, конечно, он растаял, чтобы еще за исходить. Как я тут? Собирать снегу. Смотрите, здесь настоящая зима. Тишина такая. Даже вот, не хочется не разговаривать, тем более громко. Вот, через месяц нас ожидает такое. Везде, в городе, в тех лесах. Красотища какая. А эти птицы поют. Что-то я не замечал. Видимо, я когда шел... За шагов скрипа снега не слышал. Снег крепит. Идешь? Все. лично Зима такая. Вступает. знаете Мои следы. Единственные, больше нет никаких, никаких следов здесь. Проб взял. Ну, в принципе, он не промокает. Хоть тяжелее, чем рюкзак, был рюкзак. Да и выделяюсь я с тем пулом. Загребаем пошел. Забавляется. Автобусе забавляю. Там летает стоя каких-то птичек. Вот, они как-то ко мне подлетают. Попробую зону увеличить. Что это такое? Опа, сразу летели. Где тут вот одну я вижу? Сидит. Что из-за птичка такая? Всё, Ань. полетела сразу. Вот они там стайкой летают. Параллельно мне. Близко не подлетают. Я их не могу заснять. Ладно. Такая. Зима уже. Зерцов. Скоро все покроется льдом. Залиднеет, замерзнет и ступит суровая зима. Встречание с лесом. Я уже подхожу к городу. Это мне еще час не родить. Может минут сорок. Я буду опять в это суете. Снег, первый снег, это всегда так здорово. Так интересно. Все покрыто белым. Проблескиваются зелененькие листики. Красиво. Снег падает. И вон попал снег. Светах.